Таким образом, согласился бы с предложением Николая Платоновича о том, что нашим, так сказать, западным партнерам можно дать последний шанс э, с тем, чтобы э, предложить им в кратчайшие сроки заставить Киев пойти на мир и выполнить минские соглашения. В противном случае мы э, должны принять решение, о котором сегодня говорится. Значит, В противном случае вы предлагаете начать переговорный процесс? Э, нет, я... Э, или, при, или, или признавать э, суверенитет их? А да, я... Я... Говорите, предлож... говорите, предла... при, говорите прямо. Я при, поддержу предложение о э, признании... При, поддержу или поддерживаю? Говорите прямо, Сергей, Поддерживаю предложение. и скажите, о, так, да о или нет? Да? Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет? Да, я поддерживаю предложение о признании независимости Хорошо, пожалуйста, так. садитесь, спасибо Владимир Александрович